Всем привет! Это видео о том, как обрезать видеоролик в домашних условиях на ПК или ноутбуке. Рассмотрим встроенные Windows инструменты, бесплатные программы и онлайн-инструменты для обрезки видео. В дальнейшем, в одном из следующих видео, я расскажу о способах обрезать видео прямиком на смартфоне или планшете. Поехали!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 Конечно же, если говорить о необходимости монтажа видеоролика, добавления в него видеоэффектов или наложения звука, то без использования сложных профессиональных и дорогостоящих инструментов никак не обойтись. К таким можно отнести Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, Pinnacle Studio, Movavi Video Editor и прочее. Если же вам нужно просто вырезать фрагмент видео для отправки в мессенджере или чтобы выложить в социальных сетях, то для этого можно использовать более простые способы. О них и поговорим. В Windows 10, начиная со сборки Full Creators Update, версия версии 17.09, можно обрезать видео с помощью встроенных инструментов ⁇ кино и ТВ или фотографии. Очень удобный способ, если вы не хотите устанавливать стороннее приложение. Нет необходимости изменять качество видео, его разрешение или другие опции. Давайте рассмотрим оба способа. Чтобы обрезать видео с помощью инструмента ⁇ Фотографии ⁇ откройте нужный видеоролик с его помощью. Для этого перейдите в папку, где он хранится. Кликните по нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню «Открыть с помощью фотографии». Во время воспроизведения видео в правой верхней части окна инструмента станет доступным меню. Если его не будет видно, просто кликните по воспроизводимому видео левой кнопкой мыши, и пункты меню появятся. Чтобы обрезать видео, выберите «Изменить и создать». Обрезать. В инструменте «Обрезать» недоступны никакие настройки. Просто выберите желаемый момент видеоролика, переместив курсоры в виде белых кружков, в начале и в конце видео. И нажмите кнопку воспроизведения для просмотра выбранного отрезка. Нажмите «Сохранить копию» и выделенный отрезок видео сохранится в отдельный файл. В зависимости от размера видео это может занять какое-то время. Дождитесь окончания сохранения и в папке исходного файла для обрезки появится обрезанный файл с названием исходного плюс приписка Trim – это и будет вырезанный только что фрагмент видео. Чтобы обрезать видео с помощью инструмента Кино и ТВ, откройте нужный видеоролик с его помощью. Для этого перейдите в папку, где он хранится, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню Открыть с помощью Кино и ТВ. Во время воспроизведения видео нажмите иконку Редактировать в виде карандаша в правой нижней части окна инструмента. Выберите пункт «Обрезка». В результате данный видеоролик откроется в приложении «Фотографии» и вы сможете обрезать его таким же способом, как и в приложении «Фотографии». Если вы используете версию Windows 10 до Full Creators Update или вообще Windows 8 или 7, но у вас есть доступ к интернету, то обрезать видео можно также с помощью одного из многих бесплатных специализированных онлайн-инструментов. Давайте рассмотрим несколько. онлайн Online Video Cutter. Если нужно обрезать видеофайл размером до 500 мегабайт, то для этого идеально подойдет онлайн видеокатер. Ссылку на него оставляю в описании. Инструмент бесплатный и поддерживает все популярные форматы видео. Кроме обрезки видео с компьютера доступна возможность загрузить его с Google Drive или обрезать его выгрузив по URL по прямой ссылке на видеофайл, которая заканчивается расширением файла. Онлайн видеокатер очень прост в использовании. Нажмите кнопку Открыть файл и загрузите его в онлайн-приложение. Установите стрелки курсоров синего цвета на желаемое начало ролика и его окончание. Предварительно просмотрите вырезаемую часть видео, нажав зеленую кнопку воспроизведения. Установите качество и формат, в котором хотите сохранить вырезанный из ролика фрагмент, после чего нажмите кнопку «Обрезать». Инструмент обрежет и предложит скачать вырезанный эпизод. Сохраните его в удобное место. YouTube YouTube Video Editor – это бесплатный онлайн-видеоредактор, который позволяет объединять клипы для создания нового видео, обрезать и вырезать видеоклипы до требуемой длины, добавлять музыку и эффекты в ваши видео и делиться видео на YouTube одним щелчком мыши. У сервиса есть два недостатка – запутанный интерфейс и серьезный подход к защите контента правообладателей. Чтобы обрезать видео с помощью YouTube, у вас должен быть создан в нем свой аккаунт. Загрузите в него видеоролик, который необходимо обрезать, нажав иконку в виде видеокамеры со знаком «плюс». Выберите его у себя на компьютере и загрузите в YouTube. Публиковать его не обязательно – вы можете ограничить доступ к видео и оно будет доступно только вам. После этого перейдите к уже загруженному видеоролику и выберите под ним «Изменить видео». Откроется творческая студия YouTube. Перейдите в ней в меню «Редактор» – «Обрезать». Выделите участок видео, который необходимо вырезать, передвигая рамки синего цвета. После чего нажмите кнопку «Просмотреть» – «Сохранить». YouTube сообщит, что обработка может занять некоторое время. Дождавшись завершения, скачайте видео. Для этого нужно перейти к вашим видео, выбрать меню «Действия» напротив измененного ролика и нажать «Сохранить». Конечно же онлайн-инструментов подобного рода – большое разнообразие. Но рассматривать их все я не вижу смысла, так как в принципе их работы очень схож. Ссылки на еще несколько я оставлю в описании. Если же перед вами стоит более сложная задача и просто обрезать видео вам недостаточно, то для этого можно использовать программу Видеоредактор. Программы Видеоредакторы зачастую дорогостоящие и очень сложные программы, и начинающему пользователю их освоить может быть не под силу. Поэтому здесь мы рассмотрим несколько самых простых и бесплатных вариантов, возможно с несколько ограниченным функционалом, но понятных для неопытного пользователя. OpenShot Video Editor. OpenShot Video Editor – это очень простой кроссплатформенный видеоредактор с открытым кодом, но несмотря на свою простоту и бесплатность, обладает функциями, используя которые можно отредактировать видео и добавить в него эффекты. Интерфейс программы интуитивен и прост. Чтобы обрезать видео с помощью OpenShot Video Editor, запустите приложение и импортируйте в него видеоролик, который необходимо отредактировать. Для этого нажмите кнопку в виде зеленого «плюса» в верхнем меню. После импорта видео в программу, оно появится в окне файлы проекта. Зацепите его левой кнопкой мыши и перетащите на видеодорожку с временной шкалой. Определите границы обрезки. Нажмите иконку в виде ножниц в меню «Видеодорожки» и вырежьте желаемый участок. Удалите ненужные участки и экспортируйте обрезанный ролик, перейдя в меню «Файл» «Экспортировать видео». Укажите папку для экспорта обрезанного в видео, а также желаемый формат, профиль и качество и нажмите «Экспортировать видео». Очень просто. Ссылка на официальный сайт инструмента будет в описании. Видеоредактор VideoPad Еще один интуитивно понятный и простой в использовании видеоредактор VideoPad – это полноценный редактор для создания видео в считанные минуты. Версия этого видеоредактора для некоммерческого использования доступна бесплатно. Итак, запустите видеопад и откройте видеоролик, который необходимо обрезать. Для этого нажмите кнопку «Открыть». После открытия видеопрограммы перетащите его мыши в шкалу времени из окна «Видеофайлы». Кликните в месте временной шкалы, на котором необходимо обрезать видео. И программа предложит вам инструмент разделения видео. Кликните иконку видеоножниц и в этом месте будет сделан срез. Обрежьте ролик в желаемых местах. Выделите мышей и удалите ненужные части ролика. И экспортируйте обрезанный ролик в новый видеофайл. Для этого нажмите кнопку главного меню «Экспортировать видео». Видеофайл. Укажите имя и формат файла, установите желаемое качество и папку для его сохранения и нажмите кнопку «Создать». Ссылка на официальный сайт инструмента будет в описании. Бесплатных видеоредакторов много. Это и Shotcut, HitFilm Express, Lightworks vsdc Free Video Editor, IVS Edits и так далее. Но эти самые простые. На этом все. Если у вас возникнут вопросы по описанным видеоинструментам, то задавайте их в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.